Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Lineage 2 Mobile. Как у меня происходит постоянное отключение света, пропадание интернета, это делает очень огромный дискомфорт для меня. Я начинаю отставать очень сильно от ребят, то что полтора дня без света просидеть или полдня без интернета для моей творческой деятельности на ютубе очень плохо влияет. Снова не было интернета, решил я почистить немножко место на накопителе. И нашел такой очень интересный разговор, как бы я увидел этого человека под тагом вражеским, произошли события на Леоне второе что что революция рассоединение людей люди сказали нет диктатуре и вот я увидел одного человека под вражеским тагом но перед этим он вышел с клана И я уверен что этот человек оклеветал очень доброго Кэла и клан ОГ просто вот послушайте этот разговор который был вот примерно месяц назад Обычный ночной прайм, 2 часа ночи, клан ТС. Я оскорблял, я вообще людей не оскорбляю, честно. Вот вы слышали, чтобы я хоть раз кого-то оскорблял? Мне кажется, нет. Вот, и... Я слышал. Ну ты сказал, это, я никого не оскорбляю, если человек жирный, и я ему говорю, он жирный, это он же, же жирный. Это не оскорбление. Почему журналисты ну, считаю... будешь говорить, ты пида? Ну да, почему вот как бы людей? А это неправду, то это уже не оскорбление. Нет, а как это? Это факт, блядь. Ну да. длинный нос. Вот. Если мигать, что он шнобиль пошел. Я же не буду оскорбляться, блин, ну родился у меня таким. Ну смотри, человек, как бы, с небольшим дефектом развития, да, устанавлива. Ты же говоришь, о это еблан нахуй. Нет, с небольшим нет, нет, нет, нет. Ну, ну, чё, блан... какая разница? Еблан же, еблан. Ну он же не еблан, блин, почему? Ну, что нет-то? Посмотри, вот, какое отклонение. Вот, например, если отклонение как у дрова, а то ха, он не еблан. Дрова. А я не могу сам себя судить. Ну мы там травалка. Ну вы а можете. Просто видишься не надо, Ну почему я. Да не обижаюсь. Ты еще как обижаешься? Ну, когда я забежал, скажите мне. Морай... Всегда Морай... ты не понимаешь. Я хуй знает, я не обижаюсь. Я не знаю. Одна из твоих выходок была, как я помню, сейчас на клана арене. Вызвал боссов. Что-то там кого-то ты не ударил, кого-то кого ты сам бил, стоял, затупил, тебе 10 раз говорили. Ты такой: а, ну раз так, Или вану с клана. Это один раз было я психанул, потому что я, блядь, не спал, сколько, блядь, там дней, блядь, перед этим и там было нервно ты тогда? Я просто психанул, братан, а ну, ты по никогда не ни... По твоей шкале как тебя назвать, вот в данный момент? В каком момент? смысле? Я же не обижался, я психанул, это разные вещи. Нам шкалы. тебя как назвать по твоей шкале? По какой шкале? <смех> Истеричка, можно, да. Вот, Это тайна, <смех> вот это ближе к правде намного. <смех> я не отрицаю. <смех> ну у всех есть свои недостатки. Ну Сейчас ты вышел складно. по какой причине? Я Сам не выходила с кланом. Мне пришло письмо. Колоратор покинул клан, был надпись, а тебя не кикал. А -а -а". <плроп> Тебе Маша позвонил еще письма даже не было бы, ты пойми. Нет, нет, нет, у меня было письмо сначала, а потом... Не было. Маша ты сразу позвонил Не позвонила мне. Да мы сидели в голосе, все. Я, говорю, ну, я, я вас поздравляю. Душу". Сначала было письмо от Маши. А, от... От... Ну, не от меня же. Нет, от, от этого я хуй. и по детски вот от письма после чисто это моя типа, заморочка что что она сказала что вроде как пошла тебе звонить рассказывать что-то я же не знаю что она там делала ну, я может говорю быть... может подожди я сейчас всем напишу бумаги что как бы не только тебе пришла она мне да звонила возможно ближе к час ночи но я трубку не брал а может просто не хотел говорить не знаю не помню так так подожди, старость не радость. А почему ты в ПВЕ не пошел? А зачем я в ПВЕ идти? Почему я должен был ПП идти? я не смог хрюкать в себя души. И это тоже факт. Угу. Вопрос вот, скажи, зачем я должен был в ПВЕ идти? Назови мне вот просто угу. вот причину и Резон идти в ПВЕ. Найти ну... в ПВЕ, поднять свой онлайн. Зачем мне надо. То есть, смотри, ты ты понимаешь, что ты сейчас не являешься членом Альянса. Так. Так. А демоны вроде это, с вами что? в союзе. А это не, это союз, это не альянс. А, ну, ну так, хорошо, мне, мне, мне выйти откуда-то, я могу выйти, не вопрос. Тебе просто, я написал письмо, ты его хорошо прочитал? Ротацию состава, после того, как у тебя все будет нормально, мы тебя возьмем обратно. Да, нормально, да, что да, я да, я нормально читал, да. Так, смотри, Но... а что мне мешает Что? Что, тебя, что тебе что не мешает? Было? Хорошо, скажи мне, пожалуйста, что мне мешает? В а. ПВЕ ребята видели бы твою активность на боссах и так далее. Да мне вот. не нужна активность на боссах, я не буду ходить на боссах. Слушай, вот знаешь. там, если ты никуда ходить не будешь, ну, появляться не будешь, то тогда, ну, извини. Ну все, я тогда, ну я же ни на что не претендую, все, я вот, ну, я спо... не? мне можно в Тим Спик заходить? Сказали, можно, могу не заходить. Нет, мы же тебя не выгоняем, просто, говорю, если ты хочешь играть, нужно, не, не нуж... нужны вот такие вот у нас. У меня темы. желания нету, я же сказал, у меня нету желания. А тем более у меня желание такие такие требования. Я как бы, ну, не хочу ни с кем ссориться, но я же объясняю прекрасно. А почему. А там что, сверхъестественные какие-то требования, что ли? Нет. А зачем я должен их выполнять, скажи? И о какой же каторге идет речь? Каторга очень сильно, вот если ты состоишь в клане ОG, тут тебя заставляют, короче. В трипота ебашить, если ты ничего не выполняешь, короче, тебе кидают вар, выгоняют с клана, потом еще раз кидают вар и тебя гоняют по всей Леоне. Ладно, шучу. То есть, если ты хотел бы, вот это было месяц назад, и вот, если ты хочешь находиться там в клане, к примеру, тебе нужно было посещать там раз день боссов Беоры, башни дерзости хотя бы раз день посещать Рамдала и Мордила. Так это раз. Клановые мероприятия, это у нас получается Остров Пробуждения, где ты просто в понедельник и пятницу за полчаса получаешь где-то 100 тысяч Ордена Славы и где-то 60-70 тысяч кристаллов, если я не ошибаюсь. Просто бегая, собирая при этом, короче, получая плюшки. Это каторга такая. И посещение Кланового Олимпа. Я думаю, вот этого хватило бы, чтобы оставаться в клане. Тебя никто не выгонял, ты бы был полезный, ты бы ходил на клан Олим. То, что за клан Олимп очень крутые плюшки дали. Но это такое, это каторга, понимаете? Вы понимаете, да? Ты хочешь находиться в клане, ты должен как бы для общего блага делать, ну и получать от этого еще плюшки. Ну вот так вот. вот просто вот давайте. Просто с... ты играешь в коллектив, в коллективе играют разные ребята. Да. Так. У вас в этом коллективе есть цель. Классно. Вот, поэтому все. Члены у меня была в коллективе одна. Смотри, вот у меня была, когда я играл в коллективе, а в одном одна цель. Вот. Потом эта цель сменилась, не знаю, коллектив сменился, еще что-то. Какую цель и что я, что коллектив, какую цель преследует? Скажите мне. Какой вот коллектив преследует цель, скажите? Коллективную цель. Какую? Ну, вот давайте, вы взрослые ребята. Вы же мне претензии предъявляете, да скажите, какую цель мы преследуем. А вы... мы... развитие. Мафию развитие. Какое развитие? Совместное развитие. Кого? Какое совместное развитие? Кого совместное а... развитие? Ягана. Ягана, вот. Видите, вы сами отвечаете на свой вопрос. Дальше. Так, а я тут при чем? Коловрат, еще раз. Не, не, ребят, я что, идиот что не, ли? Не, я ну, Колорад, не хотя сказать. бы я тебя сказал. троллит сейчас или что? Ты это серьезно я, воспринимаешь? Я да. А, и, а ты что, это не серьезно воспринимаешь? У нас не, война... Не, ну, Колорад... Мы ни с кем не воюем. Подожди. Нет, подожди. Подожди, давай, подожди еще раз. Ну, война у нас выиграна. Мы ни с кем не воюем. Дружище, у нас сейчас есть... У Активность. Есть клановые хрючев, Все хрючев. Я не собираюсь а, одевать а, топ-чуваков. Ну, поздравляю, ребят. Я попросил вас, скажите мне, пожалуйста, дайте мне документы или номер ротации по душам красным. Вы что мне ответили? Его нет, чувак. Ты можешь быть трехсотым, а может быть тысячным в любой момент. Я сказал, заебись, ходите на души, собирайте их. Я-то при чем? Почему я должен батрачить на кого-то? Вы что, прикалываетесь, что ли? Я в поле оделся больше за месяц, чем я оделся за год, играя Все понятно. Я выполнял свои обязанности. Вы можете упрекнуть, что я их не выполнял. Я пиздец в этом клане, блядь, отбатрачил. Я благодарен, что я получил за 9 месяцев первый красный свой последний лут. Мечи. Я благодарен, заебись. Я выполнил свою обязанность. Я подписал контракт я его выполнил. Что дальше? Мне надо 24 часа опять ходить на боссов, чтобы вы отдали лут кому-то другому, чтобы вы одели кого-то, чтобы вы потом обнулили опять ДКП и опять с шальзановым выполняли? Я вот ходил три месяца за ДКП, как нормальный человек, получил ДКП, потом мне их обнулили. И это прикинь, нормально? Нет, Колора, давай. Общаться мало говорит, потом ты говоришь, что не, да, не получится разговор. Мне когда послали на какое-то задание, и я задание, и когда ничего. я отсутствовал по три недели в клане, чтобы там какой-то другой фигней позаниматься, это было нормально. Если человек понимал бы цели, ну, был бы разговор, а так. Я еще спрошу, с... скажите мне цели, я пойму, может, я не понимаю, вы взрослые. две цели, цели сохранить клан, сохранить коллектив, вот наша основная цель. Вы сохраняете Для этого коллектив, нужно сделать поздравляю. Вот это, вот это, вот это. Я... Да. Что, вот это, это, это? Что, я ходить это на босса часов? какие 12 Извините. часов? А сколько мне, зачем мне на босса вообще ходить? Надо, смотрю, босс стоит, там, никто не убивает, я приходил, убивал их. Ты, простите не хочешь получить красный шмот? Всё, на тебя нет, на, хочу. Т... На, на тебя готовили дать красный шмат я не Посмотрели хочу и не активность. хотел ну, всё, так, и... А что ты я не я собираюсь и... никому и... Никогда, никогда никогда ты и... не хочешь и... ходить на кланы мероприятия ты не хочешь бегать по УПШ на, на активность тебя нет ты если последний день и... я не ходил на клановые я пропустил один или два когда весь народ орал когда тебя там коловрат коловрат там бьет ты этого не слышал Uh -huh. а, а, а, меня будут говорить люди, которые заходит а, на клановые Пвп. А, там, а -а -а а это ну... была одна из причин, по которой Enemy тоже убрали. Он ходил тоже на клановые мероприятие. Но он ничего не слышал и не делал то, что мы говорили. Uh -huh. Я понял. Все, все, вопросов нет. Нет, вопросов нет. У вас есть ко мне вопрос У нас нет, <р cottage extraordinaire> я просто ничего и не хочешь. Я, конечно, не хочу, а чего же хотеть? Зачем я должен хотеть? А что ты хочешь хотеть? Я играл, получал удовольствие. Потом я начали в чем-то увлекать. А что тебе нужно? Я ни в чем не увлекаюсь. А тебе если ты хочешь остаться в коллективе в клане, нужно делать вот это минимал. Ты скажешь, мне это не надо. Значит, ты в коллективе в клане не остаешься. Значит, не остался все. Почему-то я должен, как бы, это хоть в фильме заниматься. Тебе предложили вариант, а, если ты хочешь, хочешь как бы вернуться, сделать, оп, мне, только, вот, мне вот, вот только вот. предлагают, знаешь, какие-то условия, знаешь, я что-то должен кому-то. А вот тоже... Я вот не понимаю, а вот это а вот. Почему тогда я тебе что-то должен? Скажи, пожалуйста. А я тебе хоть раз что-то говорил, что ты мне что-то должен? Да, а вот еще... Я тут был девять месяцев в коллективе, мне тут нихуя не дали. Нет, а я... Ну да, правильно. Я тебе ответил, И это почему я кому-то потрачить? Да, почему я кому-то что-то должен? Слушай, когда я делал на этом энтузиазме... А потом получал только претензии. У меня энтузиазм закончился. Потом я захотел отдохнуть. Потом меня стали напрягать, что у меня уровень хуевый иди качайся. Но я пошел качаться. В чем проблема? Не понимаю. Когда я хожу, блядь, на боссов, а, и когда все ходят на боссов, блядь, и меня потом вороны, и дед кричит: хуй ты ходишь на боссов, иди качайся, блядь. Что ты на кладбище стоишь, блядь? Иди качайся, главрат. Я иду качаться, а потом, через 20 минут, ты заходишь, а конечно, ты... ворон. И кто я такой не знаю, ребята, вы определились, кто из вас, блять, кто, блин. Там уже ни ворона, ни деда нет. Какой... Сначала позаебывать один одно говорит, второй второй говорит, а потом, блядь, я еще и виноват. Ребята, идти это... нормальные вообще. Пиздец, кто тебе в чем виноват? Тебе хочешь? нормально все. Я говорили, ничего что не хочу. Нужно... Я пошел качаться, все нормально, блять. Не было людей, когда на боссов я нормально приходил туда, я никому ничего не говорил, приходил, убивал боссов, блять, у Джи это засчиталось, все было нормально. Когда блять было 20 человек онлайн, я не ходил на этом босс, потому что блядь, эти докопаночки нахуй не всорались, блять. Нет, ну вы создаете мухи, блять. Проблему. Да, ты. никто не создает. Ты сам создаешь. создаешь. Я не создаю. Ты, я, вау, я лично никогда. ты сейчас сидишь, создаешь с мухи проблем Ну я вот разговариваю. Ты, ты сидишь и возмущаешься. я мы не возмущаюсь Мы все, сидим, играем. Ладно, сорян, извини. Ты приходишь все, и спрашиваешь, все, как мне играть дальше. Мы говорим, не... вот так вот. Ты говоришь, я так не хочу, мы тогда тебе и сорян парень. Все, все, вопросов нету. И у меня, ты все. начинаешь возмущаться. Тогда. Все, сорян, да. Я не возмущал. что меня обидели, я возмутился, все. Извините, за свое поведение. Нет. Нет. Ну, какой-нибудь человеком, пожалуйста. Нет. Уже ответил, нет. Паурат, вот, ты тут? Да? Я тут. Что ты хочешь, поворот? Да. Молока из груди женщины. Нет, в игре. А, в игре? Что тебе нравилось играть? Коллектив нормальный. В какой шкале это должно быть? шкале Рихтера. Он должен быть в таком плане нормальный. Нормальный как Йося, нормальный как Мозай. Кто нормальный? А Мозай это вообще топ. Топ, да. Или как Дабвейдер может быть. Какой из Мозай? А их много? Мозай. У нас есть коллективы Йоси, есть новый коллектив uh, под управлением он ли Ван или там Хомиленд какие-то, да. Uh, есть коллектив под управлением Ломаю Забора. Есть под коллектив под управлением сидоровича Коллектив УГ есть. УГ есть. Коллективов много. Mm. Что тебе интереснее? Мне? Ну, 80% с того, что ты перечислил, мне неинтересно, поэтому я там не играю. У нас же в клане твой собутыльник, по-моему, нет? Я не пью алкоголь. Ну, я так это называю. Ну, с которым мы с одного шприца жали. То есть ты сейчас перечисляешь всех с кем-то жахал? Ты, по делал тоже. Что, ты не хочешь с перловкой играть? Вопрос вот. не в том, с кем я хочу, а вопрос, кто хочет со мной играть. Да все хотят, тебе ходи играть. просто тебе на Кто хочет играть, нуж нужны от тебя эти действия. Есть, не нужно раз, слушать ну... дедов, ворнов и так далее. У тебя есть свой коллектив, с которым ты играешь. Ты, бля. Ты, тебе, а там... ты с крайности в крайность куда то бросаешься. От да. а тебя сверхъестественно. Так мы все будет. с крайности в крайность кто бросаемся. Почему? Зачем? я не, не знаю, зачем... зачем чем, вот, у нас вот такие задачи, мы их придерживаем. Все сказали, окей, удалили по рукам. Я не был на этом собрании. Я никому ничего не ударил. Это все Правильно? было потом вот, доведено. В Дискорде это было написано в объявлениях. Все, прям что нужно делать. Мел, пожалуйста, Мел, я тебе объяснить Ты не читал, да? давайте скажу. Бак, я столько грустных, гнусных и грустных секретиков знаю, на самом деле. Что значит неактив? Я, вот, значит, всегда привык так. Вот, я вот, всегда привык получать пизделей. Или давать пизделей по факту. Вот давайте так. Вот, давайте вы мне по факту какие-то вещи назовете, и я по факту скажу, да, я виноват или нет. То что я не был а, две недели а, на... И то я не уверен, что две недели, это было два дня подряд. На клановом а, баттлграунде в TeamSpeak'е да, я не был, но у меня была как бы, причина. И вроде бы не из-за меня там проиграли, да? Здесь даже дело не в поражении. Uh -huh. а, а ты абсолютно. об этом говорил? Что, что у тебя там, проблемы. там Я тут и говорил. Проблема в том, вот. что тебя не было в Дискорде. Погоди, Мир. Когда где Калаврат, где коловрат? здесь у нас одно движуха, другая движуха. Нам нужно то и дефать там, еще там какие-то там... Пвп там какие-то были, еще там. Где Калаврат? Нет Калаврата. То и деф, это Давно я тоже, ну как бы, с меня вот то и начал с дефами. Нет. Появляется каждый раз новая активности, которые нам навязывают, скажем так. Навязывают. Ну вот именно, что знаешь, вот сначала у нас нахуй никто не нужен, а потом появляется новая активность, когда кто-то навязывает, нужны люди. Я так это понимаю? А люди уже, блядь, хуй забили плохо ты Не, после я говорю, у правда своя. Я еще раз говорю, с каждым можно всегда поговорить. Можно наедине поговорить еще как-то, да? А можно хуесосить. Потом ждать результата. Но вот от хуесосения никогда результата не будет. Я кто хуесосил, скажи, пожалуйста. Зачем мне нужно кому-то что-то говорить? Еще раз, говорите, вы что, в школе, что-то? Ванечка, скажи, пожалуйста. Ну, блядь, не держал. говори так, держи все в себе. Я держу все в себе, я такой человек. Знаешь, ну кто-то у нас... А палец... потом начинаешь говорить, что меня... Ну, смотри, сочет. у нас люди разные. У нас кто-то в клане, блядь, зажигается, как спичка, блядь, с одного, блядь, тычка. Кто-то у нас, блядь, набуханный ходит, хуйню несет, блядь, в тимспике, блядь. Вот, после некоторых а, клановых. У нас нет святых людей, у нас люди как люди, у каждого есть свои, какие-то критические, некритические. Все это как бы понятно. ну, знаешь, некоторые из этого делают в одном направлении трагедию. Короче, тебя кто-то обидел, да? Меня никто не обидел, я сейчас... Просто накопилось дерьмо, блять, Ну, накопилось. Покакай. Помню, когда у вас накопилось дерьмо, что-то не понравилось. Вы же тоже были с чем-то не согласны. Почему-то потом пришли, да? Был такой же момент? Почему я должен был с чем-то согласен? Почему я должен быть чем-то радоваться? Почему я должен каким-то глупым приказом следовать, а? Когда это не надо делать. Не в то время, ну, ну, ну, потому да, что они глупые. Ну да, да. Вот кал Калаврат, конкретики. Вот немножко когда ты ее вот от образно. Вот, к примеру, что там есть такое, но ты не решишь именно кто, что это. Ну, так дела не решаются. А зачем это нужно конкретненько? Понимаешь, как из того, что я что то скажу или что-то а делаю? Нет, нет желания что Это не исправит. Вопросы, и... Зачем их решать, если никому Ой. это не надо решать? Вам, ребята, знаете, смотрите. мы их, Ладно, их решили. Нет, знаешь, вот я знаю, сказать, что вы их решили. И... Вот видишь, что все понимаешь. Мы их решили. Ну вот мы их решили. Коловрат, и... знаешь, вот и, и я недавно тоже начал рассказывать. Ну не тебя помочь их решить. Ты отказываешься. Замет... Я... Я... Почему да. я отказывал? Дайте Можно. сказать, да, я, и, не и, и я недавно тоже начал рассказывать проблемы, и я заметил, что их начали решать. Просто когда люди молчат, я так понял, на, на это не смотрят внимания. А если показать, вот действительно с фактами, произошло вот так, вот так, есть вот это и вот это. Тогда, вот тогда они начинает думать. Если все поменялось, то заебись. Потому что раньше было наоборот, когда ты на проблемы указывал, это очень всем не нравилось. Не-не-не, на самом деле... Просто сказать, что вот все плохо, это одно, а если сказать, вот это плохо, вот это плохо, и и это плохо, потому что делается вот так и не вот так, тогда об этом могут подумать. Потому что тогда будет все ясно, прям по фактам. Поэтому это вот, да. вот поэтому сейчас и просят, вот ты говоришь, были проблемы, спросили какие, ты говоришь, а, все поздно, <с2> поезд ушел. Нет, так никогда не говорил. Нет, вы часто, не, ну зачем ее называть, если ее постоянно потому... называют одной и той же на Нет, каждый ну вот... раз одной и той же наклейкой. Ну, и... вот честно, вот пока сидим, я все, все что я слышал, это я, я не буду ничего не называть, но есть проблема. Не, подожди, то а что души души тебе не достанутся Вы не видите, вы как будто видите, значит, верх проблемы. Нет, это, это чисто какой-то. это. Прикол, что ли? Я вам сейчас. Мне не нужны... слушать. Я Слушайте. об этом всегда нужны. говорил. Биг мне... залутал. Бля, они валялись на земле. Они лежали, говорили, подбери нас. Ничего ну, надо было с ними сделать. Заминировать их. Конечно. Ну извини, я не. Так ты пизнец, получается? То, ты не нужны тут их подбираешь блять ты при... она сгнила пропала что, что, что ты, вот, ты вот смотри вот видишь какой ты классный ты решил да <говорит> <говорит> <говорит> ну см... меня напоминаешь это такой значит я я, <говорит> я, хороший... я могу... произошла ситуация человек вышел с клана и решил присвоить душу Фелис Фелис это РБ Мира Линейдж, 2 мобайл так как этому человеку сходило это с рук, ранее был замечен за такими деяниями, пытался забрать мелких боссов, как будто это весело, вышел перед этим из клана. Прапорт, да? Да? Ты уже Я это делаешь. Бацан. Я понимаю, что ты думаешь. Вот, но... ты ты просто ты... Собрать, отдать там другим просто ты сидишь, что-то рассказываешь про какие-то... А, собрать, своим, собрать, да, отдай друзьям своим, коллективы там, да, друзьям. Значит, друзья там? тут есть, конечно. Да нет, друзья. Да вы меня знаете, с моей Ты, ты что-то там рассказывал? Нет. Давайте начнем. Перовка с тобой приходила, ты там нет, про... пирог, того, что... приходил, ты думал, братан, Ребят, там салат Вы такие, знаете? Вы, вы очень такие умные. Давайте сейчас перовку. Да, перовка мой друг, ему нормально. А когда здесь перовка, да, заходил. Кто, блядь, говорил, что ты точно наркома? Не будет в клане, еще что-то, блядь. А потом, когда вас ливочка, я попросил, вы его взяли. Сейчас вы с ним играете, все заебись, блядь. Mm. А? Mm. Не mm. ваши, блядь, слова, что ебнутый ну, сраный наркотик. Же... Кто, блядь? Ну, ну кто, скажи, блядь? Кто? Ну а кто, кто, блядь? Никто, блядь. Я это сказал, блядь. Деппихто, блядь. Очень умные, блядь, я смотрю, блядь. Охуительные, Ты сам блядь. это сказал, по-моему. Я блядь. это сказал, да, по-моему? <связать> <связать> Охуенно, uh, Давай, по пока, за... <связать> ты здесь только, Слышь, вы пиздите на людей. <связать> а потом клаврат. еще, блядь, <связать> что ебать, клаврат блядь? Ты скажи, кто? Че ты, блядь, ходишь вокруг да около? Кто сказал? Ну кто? Ну ты, ну ты скажи. Ну хуя мне это говорить? Ты пиздишь, блядь. Данное видео вышло по одной причине, потому что я увидел этого человека под тагом Егана. Как бы я не знаю, там он продал чара, не продал, без понятия. Я просто сушок прошел, что Еган свою большую руку в большой карман засунул и там достал красные книги, разные вкусности. Пораздавал ребятам, чтобы не потерять последние крошки своего, своей свиты, я не знаю. Я врать не буду, просто слушок прошел. И как бы этот человек постоянно говорил на Игана, что он такой там плохой. Что он не хочет бустить таких как он. И в итоге он в плане у Игана Очень интересный парень. Парень прикольный, я так понял, он давно уже с ребятами играет. Но видно что-то не выспался или что. Не с той ноги встал. Как бы. Ну получается, вот произошла ситуация. Разошлись ребята с мнением... Игана как бы и в Альянсе произошла реформация. В итоге парень пошел к Игану. Но ну, разговор получился очень интересный, очень прикольный. Мне нравится вот такой трэш-контент как бы. То он у меня выходит на канале. А, да, еще одно, как бы идет атака по энергоструктуре в Украине, и получается, что я полтора дня сидел без света, потом, когда все починили, опять там 12 часов не было интернета, потом, когда интернет включили, через полчаса выключается свет еще на 8 часов. Ну, так как моя деятельность завязана на интернете и на свете, то я не знаю, что мне делать. Я буду что-то думать. Э, вот эти пропадания на полдня, на день. Как бы это очень влияет на мою игру. И дальнейшее развитие в Lineage 2 Mobile. Я и так как бы фри игрок. И очень сильно отстаю от среднечков. Время покажет, как я люблю говорить. Но в целом по ТВ я смотрю ТВ новости. Наши украинские. То как бы там картина на зиму очень плохая. То что как бы ракет не жалеют, чтобы оставить обычных людей без света я ни на кого не жалуюсь там типа пишите типа в комментариях так вам и надо там это горе я могу рассуждать на эту тему часами днями наверное потому что я последние 8 месяцев посвятил только вот я каждый день 5 часов в день трачу на то чтобы посмотреть какую-то информацию о поле боя о том, что происходит, то, что говорит, оно мне нахер не нужно. Как бы обычному человеку это. В целом, искать, кто виноват, кто не прав. Украина бьется за свою землю, за своих людей. 24 февраля случилось так, что у людей не стало нормальной жизни, не стало работы и один выход идти защищать свою страну. Как бы. Я никого не агитирую, каждый должен выбирать сам за себя. Но есть факты... Того, что происходит, и то, что люди говорили там в 2008 году, никак просто с 2014 годом не сходится, как бы, ну короче, это можно рассуждать миллионы тысячу раз, типа миллионы тысячу мыслей просто сколько загубленных судеб, вот жалко просто детей, которые еще как бы не поз не увидели эту жизнь, она у них уже закончилась то я не знаю, что будет дальше, как я, куда меня заведет моя судьба. Но в целом я вижу, что точно я не в Lineage 2 мобайла, я буду дальше играть и снимать ролики на YouTube, то мирного небо вам над головой. Если ты хочешь меня поддержать, подписка и лайк, это самое, что мне может согреть душу. А с вами был Розе, всем до новых встреч.